30 мая в Доме культуры имени Гайдара при поддержке мэрии Казани, а также Комитета по делам детей и молодежи состоялся финал конкурса Название лучшего молодого преподавателя Казани. Победителем в главной категории высших учебных заведений стал преподаватель КФУ Михаил Абрамский. Михаил Абрамский продемонстрировал высокий уровень подготовки. Его отрыв от соперников составил несколько десятков баллов, что в рамках конкурса чрезвычайно много. Помимо этого он получил приз зрительских симпатий, выиграв в онлайн-голосовании в социальной сети ВКонтакте. Непосредственно конкурс реализуется среди молодых преподавателей высших учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений Казани. Цель конкурса – стимулирование научной активности молодежи, создание учебных условий для профессиональной самореализации и личностного роста молодых преподавателей. Уже в финале 9 конкурсантов представили на суджурии зрителей свои выступления. В них они не только презентовали себя с профессиональной стороны, но и демонстрировали свои таланты в номинации «Творческий номер». Финал, как и сам конкурс, прошел действительно громко. Организаторы и, главное, участники в лице преподавателей подняли планку на новый уровень. Смогут ли молодые преподаватели КФУ подтвердить статус лучших, узнаем только в следующем году. А пока вновь поздравим Михаила Абрамского, чей преподавательский талант принес победу Казанскому федеральному университету. Дмитрий Гомжин, Рустем Садриев, Универньюз.